Часть десятая. Шум подкатил, хлынул, бледное облако заволокло окно, стакан задребежал на рукомойнике. Поезд прошел, и теперь в окне снова раскинулась верная пустыня рельс. Нежен и туманен Берлин в апреле, под вечер. В этот четверг, в сумерки,